Ну что, коллеги, начинается новая неделя, хоть она и праздничная, поэтому давайте посмотрим, на чем можно заработать. И будем зарабатывать. Итак, хоть я и не любитель различных этих каналов, но тем не менее у нас биточек находится в канале. Неоднократно от нижней границы в районе 37500 отбивался плюс-минус, что и произошло и в этот раз. Плюс, обратите внимание, у нас был достаточно жирный объем, то есть у нас сильно упали. Упала дельта, у нас был на лоях объем, то есть хамячо продавала смарт-мани умные деньги заходили в покупку, дальше произошел тест, закрыли зависшие лимитные ордера и, соответственно, максимально точно цена ушла наверх, что не может не радовать, все идет по плану. Что сейчас? Сейчас у нас, знаете, тоже пока уберу, Сейчас у нас цена находится в районе 39 тысяч. Это у нас недельный под. Здесь у нас есть достаточно большой объем на 39 тысячах. И сейчас цена пытается его преодолеть, но пока слабо получается. Скорее всего, мы в ближайшее время увидим коррекционное движение к уровню 38600, либо к уровню 38 ровно. В принципе, 38600 достаточно. Это неплохой уровень которые уже тестировали, поэтому возможно сверху протестировать был тест снизу, будет тест сверху. Вот и отсюда могут мы можем увидеть попытки движения к уровню либо 39 300 а может быть даже и повыше. То есть по факту у нас цель для ланга А почему я говорю про лонг? У нас S&P 500 очень-очень так сильно упал и сейчас вот на этих лоях на зубодробительный, да то есть мощно фундаментальной поддержки пока не дают ему упасть да, то есть в принципе по сиплому теоретически движение может составить наверх порядка 16 полтора процента 60 пунктов В принципе те же самые полтора процента по битко будут где-то в районе 39 300 но с учетом того что он более волатильный может и добить чуть повыше в итоге, если мы корректируемся по, по битку вниз, то, соответственно, обращаем внимание на 38.600. Отсюда можно попробовать зайти в покупки, но, честно, достаточно такой агрессивный уровень. Я бы, наверное, присмотрелся к уровню 38.300 плюс-минус. Здесь побезопаснее. Плюс по Fibonacci, давайте тоже посмотрим. Примерно середина между 50 и 38%. Плюс, обратите внимание... 38 процентов мой любимый уровень находится ровно на вот этом объеме но объем конечно есть но на него реакции ни снизу ни сверху не был поэтому объем есть но он плюс-минус бесполезный вот. хотя в принципе тест это тут у нас уже были как результат по битку понятно что теоретически он может дойти там до 37 до 35 и так далее если пузырь будет схлопываться но в момент в моменте локально на сегодня на завтра мы говорим о следующем движении было бы неплохо ему сходить к уровню 38 600 это достаточно агрессивный уровень можно отсюда попробовать продать но рискованно я бы лучше присмотрелся к уровню 38 400 может быть 38 200 Вообще по-хорошему 38, да, вот этот уровень месячный подспротестировать. протестировать и соответственно уже отсюда делать движение наверх, да, то есть к ценовому уровню, Кстати, фибу уберемся, к ценовому уровню 39 400, к ценовому уровню в районе 39,700, условная середина этого канала, ну а если совсем уж повезет, то и... 40 тысяч Обратите внимание, то есть насколько это монументальный также уровень, а раз мощный тест удержали два, когда падали удерживали позицию, и вот здесь мы очень долго вокруг этого уровня, то есть был влит еще 14 апреля огромнейший объем, и с тех пор он цену защищает с той или иной стороны, поэтому Ждем по битку вот такое движение и будем отрабатывать по альтам. Если мы говорим про эфир, также обратите внимание, великолепно отработал цент в цент по 2875, сейчас идет коррекция. Я думаю, имеет смысл эфир ждать к уровню 2772, достаточно неплохой уровень может получиться и уже будем посмотреть. Сразу говорю, вероятность отработки что по битку, что по эфиру составляет порядка 60, максимум 65%. Остальные проценты, есть вероятность, что либо зафлетят на этих уровнях, либо все-таки задавят и дадают вниз. По эфиру, на самом деле, я жду обратный тест 2875. Если хватит усилий, может быть пойдет повыше, но пока будем посмотреть. В принципе вот так кратенько пробежался что у нас еще есть интересное bnb выглядит достаточно пилообразно как и эфир как и биточек что на что стоит обратить внимание был тест сейчас важно посмотреть как отреагирует на 384 доллара удержит ли наша любимая Ави смогла преодолеть продавили ниже 150, что сейчас. В принципе, идея остается неплохая. И в чате мы с вами обсуждали, в Телеграме, 120 долларов выглядит очень и очень неплохо. Поэтому, если глобально к концу недели, либо к следующей неделе мы окажемся здесь, можно искать покупки по Ави. Я думаю, со стопом где-то в район, ну так, навскидку 107, может быть, 105, и, соответственно, с целью где-то 143 но ну, может быть 150 то есть в принципе минимум только одному можно будет заработать наша любимая бс шечка удерживается ниже доллара не да не продавливает но находится безусловно под давлением ждем и дальше доги план был какой при преодолении и закреплении. Мы ждали 0,15-200, но обращаю внимание, что много е, да, то есть сейчас по рынку находится под давлением, поэтому смотрим на реакцию. То есть здесь у нас 012 цену максимально четко удержал. Сейчас, что мы с вами ждем, дальнейшее движение по биткону. Допускаю, что мы можем в ближайшее время увидеть тест в районе 0,14, поэтому с такой целью можно агрессивно попробовать купить. И тут уже посмотреть, если неопределенность и сдувание пузыря сохранится, соответственно, отсюда мы будем искать продажи. И, соответственно, GMT. Но ну, здесь у меня несколько вариантов было рассмотрено. И, в принципе, что, что мы, о чем я говорил. Если движение идет наверх, вот примерно к этому уровню, в принципе, допускалось, что может уйти сюда, 3,990, то, соответственно, я ожидал вот этого покупателя, что и произошло. Что сейчас а, имеет смысл ждать по GMT? Честно скажу, степан э, я не, не то чтобы не верю, но как минимум это жесточайшая пирамида. Но опять же, люди на нем деньги зарабатывают. Как результат по GMT? У нас был тест вот этого покупателя, а, как мне кажется, могут уйти чуть пониже. То есть, условно говоря, вот в этом флете повариться, дойти до 3.200, и вот уровень 3.200, это вот этот уровень, вот он уже будет достаточно важный. Поэтому будем посмотреть, какая реакция будет на него. Вот примерно такой у нас сегодня разбор рынка. Ждем биточек и не забываем про риск и money management. На этом все. Всем выгодных инвестиций, коллеги.